Друзья, сегодняшнее видео вам будет служить инструментом для того, чтобы ускорить ваше любое Android устройство. Буквально в несколько шагов. Добро пожаловать на канал был эксперт С вами Владимир. Ситуация такова, что у вас может быть какие-то старые версии устройств, поэтому это не имеет значения, какая у вас будет версия прошивки. Давайте же приступим к настройкам и потом по факту сами можете определить, ускорилась ли. Ваша система и на вашем Android-устройстве или нет? Заходим в меню настройки и найти меню прошивки. То есть система, о телефоне. И у нас здесь есть такой подпункт, как номер сборки. Нам здесь нужно тапнуть четыре раза, чтобы вы стали разработчиком быстро. Опускаемся вниз, у нас появляется меню для разработчика. Вот оно. И здесь уже в этом меню э, нам нужно что активировать. Опускаемся ниже, ищем такой подпункт, как вот размер буфера регистрации. По умолчанию у вас может стоять, как у меня, ставите максимальное разрешение. Это позволит вам больше обрабатывать информацию, запоминать в памяти и заново не обрабатывать. То есть по факту приложение будет и система быстренько э, работать. Следующий подпункт, который нам нужно найти, это опускаемся ниже. И убираете анимацию, вот анимация окно, анимация переходов и скорость анимации. Это все убираете на 0 и у вас будет работать телефон быстрее. Вот ускорять работу GPU. Вот это ставите точно так же, здесь написано использовать аппаратное ускорение 2D в приложениях. Это поможет вам ускорить всю работу приложений и ваше устройство будет летать намного быстрее. Все. Больше ничего трогать здесь не нужно, у вас будет работать все полноценно. Не забудьте после применения настроек перезагрузить ваше устройство, чтобы они вступили в силу. После этого ваше устройство будет работать намного быстрее. Напишите ваше мнение в комментариях, для меня будет очень интересно с вами пообщаться. Возможно еще что-нибудь вам подскажу. А дальше, чтобы не пропускать мои новые видео, прожми колокольчик, подпишись на канал. Дальше больше, скоро увидимся. Keep the hat pulled low, big P on the front Travis on the drums, big weed on the blunt Things savage where I'm from, girls manage from the jump Don't chime in like a pump, Travis handed me the pump